Привет! Сегодня мы рассмотрим виды современной рекламы для цветочного магазина интернет-маркетинг цветов. Все знают золотое правило – реклама, двигатель, торговли. Так вот, сейчас настало время интернет-рекламы. С каждым годом она все больше набирает обороты и бюджеты. Но есть очень важное условие – это эффективность интернет-рекламы. Здесь владельцу, Важно понимать, сколько денег он зарабатывает на каждый вложенный рубль интернет-рекламы. Итак, рассмотрим виды интернет-рекламы, которые мы применяли и получили опыт да, внедрения и использования ее на примере нашей компании. Первый вид рекламы, который мы сейчас до сих пор используем, это контекстная реклама. Да? То есть это Яндекс, это Google. Это поисковые системы, да, где первая зона выдачи по ключевым запросам, которые мы вводим в поисковике, да, выдает именно рекламу. Второй вид ⁇ это SEO-продвижение. Это тот же самый поисковик, но только органическая. Да, то есть органическая выдача а, сайтов. А, то есть сначала идет реклама, после этого идет SEO. SEO это роботы, то есть у каждой платформы есть свои роботы, которые анализируют все сайты, которые есть в сети и у которых, которые выдаются по определенным ключевым словам. Ну, то есть это как бы отдельная такая система, как бы, да, SEO-продвижение, но просто принцип я вам расскажу. Это органическая выдача, которую выдает сам Яндекс или Google, считая как бы свой, свое приоритетное мнение, да, по выдаче того или иного ресурса. Третий вид рекламы, который сейчас набирает огромную, да, популярность, это таргетированная реклама. Таргетированная реклама используется в социальных сетях в основном, да, это когда таргетируется на определенную целевую аудиторию, настраивается. Сейчас, насколько я знаю, там можно и таргетировать в контексте, но мы сейчас конкретно, я рассматриваю наш опыт. Это таргетирование в социальных сетях, такие как Instagram, такие как ВК, такие как Одноклассники, да, у нас был опыт, и MyTarget, там тоже рекламируюсь, Но сейчас еще появился TikTok, где тоже можно таргетировать. Этот инструмент мы пока еще не применяли. И э, четвертый вид рекламы это картографический вид рекламы. Это размещение на таких ресурсах, как Яндекс.Карты, Google карты, 2GIS. Что мы еще использовали? Вроде бы, вот пока мы только эти три площадки протестировали, да? Это ты размещаешь свою организацию на, в Яндекс-справочнике, Она появляется там, да, в бесплатнох. Дальше ты размещаешь Google Бизнес и 2GIS. Тоже можно разместиться бесплатно. Но для того, чтобы продвигать уже, да, и вкладывать деньги в рекламу и замерять, они тоже предоставляют а, данный сервис в виде интернет-маркетинга. Сейчас, особенно в условиях после того, когда мы живем уже да, в эпоху как бы, пандемии и увеличение интернет-онлайн-продаж, то есть эра интернет-рекламы сейчас будет набирать абсолютно, ну то есть мое мнение, уверенно обороты. То есть с каждым годом процент бюджетов и компаний, которые будут заниматься интернет-рекламой, будет увеличиваться. Так вот, для того, чтобы развивать свой магазин, да, есть два пути То есть Первый путь это начать самостоятельно изучать данный вопрос И стать хотя бы базовой, да, базовые вещи понимать то есть Для того, чтобы ставить четкие технические задания Или контролировать исполнение, выполнение да, то есть тех обязанностей к Компании или фрилансеров, которых вы берете, которым вы даете работу да, по размещению рекламы И второй это нанимать экспертов которые уже имеют опыт, умеют знания, могут четко и, как сказать, фактически да, объяснить и оценить работу исполнителей и поставить четкое техническое задание и настроить контроль за выполнением своих обязанностей. Вот. Поэтому сейчас очень важно научиться измерять свои, то есть грамотно вкладывать свои средства, да, то есть это же инвестиция, то есть реклама – это всегда инвестиция. И важно вкладывать эту инвестицию таким образом, чтобы эта инвестиция приносила прибыль. Вот. А в каком именно уже выражении, то есть это уже более такая широкая тема, то есть здесь могут быть разные выгоды с точки зрения именно рекламодателя, да. Каким образом, то есть это будет покупка, или это будет привлечение новых клиентов, или, может быть, это будет какая-то пиар-компания, то есть инструментарий, и конкретно конечную цель здесь уже необходимо выбирать самостоятельно. Если вам нужна помощь эксперта да, в вопросе, интернет-рекламы, может быть, вы еще не знаете, или, может быть, вы хотите э, уточнить или провести аудит какой-то из сферы или какого-то из канала, то записывайтесь ко мне на консультацию, э, которую я оставлю ссылку в описании к данному видео. И мы пообщаемся с вами и подумаем, да, какое решение подберем, то есть э, продукт, решение или, может быть, стратегию, да, что вам лучше сделать, то есть каким путем лучше пойти для того, чтобы стать более эффективным в вопросе привлечения новых клиентов и в вопросе рекламы, интернет-рекламы, может, широкого, да, то есть развития вашего цветочного магазина. Расскажу вам свой путь в интернет-рекламе. С 2011 года, то есть мы занимаемся плотно интернет-рекламой, то есть создали во всех социальных сетях аккаунты, то есть ВК, Инстаграм, там Одноклассники даже у нас создан аккаунт сайт, попробовали да, всевозможные настройку контекста в 2011 году я сам настраивал первые рекламные кампании в Яндексе и в Гугле разместились на Яндекс картах, на Google картах, протестировали где-то есть хорошая динамика где-то не очень Значит, занимаемся таргетом сейчас у нас оборот общий, да, оборот, если брать с 2011 года, где-то в районе 5 миллионов рублей мы уже прокрутили бюджета, это не считая стоимости до да, услуг фрилансеров и компаний есть опыт работы как с фрилансерами да там от 5 до 10 тысяч рублей то есть на начальном этапе конечно же мы привлекали фрилансеров для того чтобы подтвердить да то есть наши гипотезы и протестировать их после тестирования и внедрения мы уже начали тестировать конкретные компании которые занимаются с большими бюджетами да то есть бюджет компании на интернет рекламу должен достигать там от 150 рублей и выше чтобы начать работать уже с рекламными агентствами, у которых есть свои маркетологи, которые там простраивают различные гипотезы, да, там journey map, ну то есть это как они ведут клиента до покупки, ну и уже такие более сложные маркетинговые uh, понятия и инструменты. Ну так вот и сейчас в данный момент uh, мы uh, работаем с маркетинговым агентством uh, и за этот путь uh, мы научились уже четко ставить техническое задание контролировать работу, переставлять новое техническое задание, да? так как каждый из гипотез выставляется приблизительно где-то 14 дней ставится на тест, и после теста надо проверить результат, и после этого результата нужно поставить новое техническое задание, и потом нужно принять работу, посмотреть результат и понять, какой канал действительно эффективен, а от какого канала нужно вообще категорически отказаться? Потому что можно, если ты не научишься видеть и понимать, куда уходит твой бюджет, когда они возвращаются в твои инвестиции, то по факту это прямые убытки. И их необходимо оптимизировать, а лучше при помощи рекламы найти точки роста, дохода, привлечения новых клиентов и увеличения заказов. Спасибо за внимание. Применяйте мои знания и опыт. Пользуйтесь моими услугами для того, чтобы зарабатывать в цветочном бизнесе. Я всегда рад помочь.